Так, приветствую всех из Финляндии. Сейчас хочу показать вам, я обещал, э, как я пеню окна, двери, э, значит, в чем, скажу сразу по поводу пены, давайте, это моя любимая на сегодняшний день пена, больше всех она мне нравится, э, проблема с ней, то есть у вас может быть проблема только в том случае, не обязательно даже с ней, а с любой пеной э, чтобы прямые солнечные лучи в момент, когда вы пените, не попадали. То есть яркое солнце, лучше не выбирайте этот день, либо эту сторону, либо подождать надо, потому что пена, скажем так, она как, как, ее как тушит, скажем, она гаснет, и образовываются отверстия. Я проверил уже это на нескольких случаях, скажем так, мои, мои наблюдения. Вот, смотрите. Значит, что касаемо дальше подкладочки. Да, вот эта подкладка, которая здесь внизу, ее нужно пенить с двух сторон. Я пеню всегда. Вот эту часть угловую я пеню сразу за один раз. Прохожусь. Вот. На всю глубину. Вот. Прохожусь с этой стороны. С этой стороны тоже нужно ввести и пену замкнуть между собой. Вот. Это что касаемо нижней части. Всю остальное веду уже примерно середину заполняю не очень сильной там струей. Не старайтесь за раз делать. И здесь то же самое. Это я прохожу сразу и возвращаюсь к середине и погнал. Вот так вот. Бац. Также здесь мы, так, где там видно, видно, неудобно, конечно, одной рукой держать камеру, не той, которая привык, еще и пенить надо смотреть туда и сюда, поэтому. Ой, так лучше не делать, но... Бывает. Вот. Так, сейчас вверх еще пройдемся. Вот это сделал и теперь можно спокойно, ну, то есть схема следующего характера, углы делаю обязательно, углы делаю обязательно полностью, потом середина полоску делаю по периметру окна или двери всего. И все, и пошел. Вот, идешь по такому принципу, делаешь каждое окно. И потом возвращаешься, просто уже допениваешь вторую часть. Почему не нужно именно пенить сразу, ну, скажем, общий объем? Когда большая, скажем так, вот это вот... Когда много пены, большой кусок, то тогда получается она внутри, скажем так, она как пустота, там газ, пленка вокруг образовывается, она как-то как затягивается и, ну, скажем так, часто очень, когда большие наплывы, скажем, да, вот как здесь, их отрезаешь и они, ну, в середине, в центре, как пустота, то есть как как шарик получился надувной, это не очень хорошо. Плюс расход. Второй момент это по расходу. Удобней. Сделал так, и все, пока ты идешь дальше делать, это она расширяется и в одну, и в другую сторону. И потом просто с внутренней стороны я допениваю узкой полоской, грубо говоря, что необходимо. А с обратной стороны, когда откосы иду делать, то же самое допениваю. Вот это важные моменты. Что хочется сказать по поводу, почему я пеню угол. Сейчас покажу, почему углы я запиниваю сразу. Вот видите, вот хорошо видно. С той стороны еще будет лучше. Всегда здесь появляется вот такая вот, она как подсаживается, скажем, утя... ну, утягивает. Поэтому я это делаю для того, чтобы потом я мог спокойно вставить сюда пистолет и добавить еще пены дополнительно вот это я делаю специально для таких вещей давайте посмотрим на втором углу то же самое или нет да тоже она скажем так как как подтягивает вот. И все. И тем самым уже еще дополнительная, скажем, уплотненная пена хорошо герметизирует. Поэтому вот такие вот принципы простые достаточно. Все. Я считаю, что я рассказал вам, вот, как пользоваться, как делать. Как, ну, как я сам делаю, так, так и рассказал вам. На этом хочу прощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка в описании.